Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Жюньор Изидру. О самых интересных событиях недели расскажу вам прямо сейчас, в этом выпуске. Акция «Ночь музеев» прошла в России. Спектакль на стриме объединяет зрителей. Легенда российской моды – история Надежды Ламановой. А теперь более подробно об этих и других новостях. Провести ночь в музее смогли гости Жигердиной культурной акции. Посетители встречали необычные экспонаты, интересные выставки и лекции. В одном из музеев Москвы побывала и наша съемочная группа. 15 мая городские музеи и арт-пространство открыли свои двери для всех желающих. По традиции именно в Ночь музеев можно встретиться с кураторами популярных выставок, посетить интересные лекции и мастер-классы. Накануне ежегодной акции сотрудники музеев обновляют экспонаты и готовят занимательные экскурсии для гостей. Особую программу для юных посетителей представил Дарвиновский музей. Самые любознательные участники акции смогли отправиться в настоящее путешествие по спящим залам и рассмотреть знаменитые экспонаты в ином необычном свете большинство наших выставок, они, естественно, научные. То есть э, на них представлены экспонаты из фондов Дарвиновского музея. Чучело, э, влажные препараты и тому подобное. А здесь только искусство, э, только произведения, скульптуры. Но надо сказать, что в Дарвиновском музее огромная коллекция также и анималистического искусства, скульптуры, живописи, графики. И некоторые работы Рамиля Шерезянова тоже есть в фондов нашего музея. Не только главная экспозиция, но и стены фасада Дарвиновского музея в этот день приняли необычный облик. Так в центральном зале гости наблюдали за волшебной и красочной инсталляцией, которая представила удивительное многообразие жизни на Земле. А внешний фасад музея украсили фотографии с разных уголков мира. Из-за этой карантином все музеи, в том числе, были вынуждены перевести много наших активностей, выставок, мастер-классов, разных занятий в онлайн. Но теперь, когда музей снова открыли, да, уже несколько месяцев, мы не заметили снижение посещаемости. Люди соскучились, и они приходят. Посидителей очень много. Но теперь у нас расширилась аудитория за счет интернета. Мы очень рады, что мы поднотарили теперь. Для любителей звучания классических инструментов и необыкновенных дуэтов сотрудники Государственного музея Сергея Сенина подготовили заграничное турне по иностранной музыке начала XX века в исполнении арфы и тромбона. Подобно Сергею Сенину, путешествующим по Франции, Германии, Италии и Америке, гости музея вместе с музыкой великих композиторов окунулись в атмосферу прошлого столетия. Лауреаты международных конкурсов, студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского исполнили современную классику, музыку собственного сочинения и, конечно, романсы на стихи поэта. Присоединиться к культурной программе акции «Ночь музеев» в этом году смог каждый желающий. Министерство культуры и портал культуры РФ подготовил спецпроект для всех, кто хочет узнать больше об экскурсии экспонатов знаменитых шедеврах и их создателях. Вместе с аудиогидом по Музеям России участники акции узнали, что прячется внутри драгоценных яиц ФБР, познакомились с творчеством художников «Авангардин», и заглянули в виртуальный зал «Эрмитажа». День Победы отметили во всем мире. Специальную программу подготовили русский центр. Дети поздравили ветеранов и почтили память солдат. Еще три семьи теперь знают, где покоятся их родные. Руководители и сотрудники русско-немецкого культурного центра города Нюрнберг провели настоящую поисковую операцию. Общими усилиями неравнодушных соотечественников удалось обнаружить новые захоронения советских солдат, участников военных событий. Уже не первый год с помощью волонтеров русско-немецкого культурного центра удается найти и установить судьбы героев, без вести пропавших во время Великой Отечественной войны. 9 мая, в День Победы, дети и преподаватели центра привели в порядок памятники и обновили фотографии, а юные волонтеры украсили их символическими детскими рисунками. Отдали дань памяти героям войны и в болгарском городе Старозагора. Сотрудники и друзья русского центра возложили цветы к памятнику советского солдата-освободителя в парке имени митрополита Мефодия Кусева. Представитель посольства Российской Федерации в Болгарии Надежда Соловьева выступила с приветственной речью по случаю праздника, а затем вручила почетный знак Союза ветеранов войн, учителю истории – россии Продановой также ее ученикам, которые стали победителями национального конкурса сочинений на тему «Воспоминания потомков-участников Великой Отечественной войны». Сотни жителей Старозагоры с болгарскими и российскими флагами и фотографиями своих погибших родственников присоединились к традиционному шествию в памяти «Бессмертный полк». МХАТ имени Горкова впервые в мировой практике предлагает отправиться в уникальное онлайн-путешествие. Увидеть спектакль и сменить героя в прямом эфире сможет каждый. Как это выглядит, узнаем из следующего сюжета. На стриме это многоплановое высказывание о человеке, семье и обществе. На какую аудиторию рассчитана постановка и какие современные информационные технологии используются в спектакле, узнаем прямо сейчас. МХАТ имени Горького удивил зрителей новейшими технологиями, которые представил на сцене театра вместе с арт-платформой Московского продюсерского центра. Постановку на стриме увидели не только зрители МХАТа, но и неограниченная аудитория в сети интернет. Создатели спектакля первыми внедрили принцип иммерсивной онлайн-трансляции на театральной сцене, превратив ее в своеобразную игру с возможностью самостоятельно сменить героя в прямом эфире. Сценография спектакля позволяет размещать камеры в разных точках. Именно поэтому зритель может переключаться и наблюдать происходящее с ракурсов, разных героев. Мы решили, что несмотря на то, что есть ограничение 50% зрительного зала посадка, мы можем увеличить свою аудиторию за счет онлайна до бесконечности. Собственно, мы все сегодня впервые проводим иммерсивную онлайн-трансляцию в режиме 360 для наших зрителей онлайн-эфира. То есть любой желающий, кто сказать, приобрел билет на онлайн-показ, который стоил очень-очень скромных денег, из любой точки света может ощутить, там, пользуясь VR-очками, или просто да, сказать, гаджетом любым, ощутить себя на сцене вместе с артистами и, может быть, даже следить за судьбой героев, от, от лица разного героя следить за судьбой спектакля. Автор пьесы – известный писатель и сценарист Александр Звягинцев. В драме «На стриме» он затрагивает тему непростых отношений между современными детьми и родителями. Главная героиня, которую играет актриса Мирослава Карпович, попала в зависимость от социальных сетей, из-за чего у нее возникает конфликт с родителями. В центре истории семья из города Н, которая выпала непростое испытание. Это испытание проблемы коммуникации в условиях возрастающей зависимости от иллюзорного мира гаджетов. Это же и, как и киноспектакль, и видео, и вот видите, как все это и онлайн столько всего э, в один букет собралось. Так хочется, чтобы мы лучше научились слушать наших родителей. Я сама много работаю с детьми и часто говорю, обязательно слушайте маму с папой, потому что они всегда правы. Как бы мы ни сопротивлялись, в большей своей степени они правы. Художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков уверен, что эта пьеса не только для молодежи, она интересна и поколению отцов. В ней нет противостояния, а есть попытка решить конфликт поколений. Эстетика видеоарта и клиповой культуры встречается здесь с эстетикой традиционной, с вечной историей, которую можно увидеть и у Тургенева, и у Достоевского. В проекте также принимают участие тиктокеры и блогеры. Создателям спектакля важно было услышать их точку зрения на проблему коммуникации с родителями и обществом. Евгения Фахурдинова, Равит Гор, специально для телеканала ⁇ Русский мир ⁇ Наряд этого моделера сейчас хранятся в коллекции Эрмитажа. Надежда Ламарова вошла в историю и изменила российскую моду. Как сложилась судьба знаменитого дизайнера, узнаем в следующем сюжете. Первый русский модельер, художник-технолог театрального костюма и основоположник массового пошива одежды. Надежда Ламанова смогла воплотить свой талант и при царской России, и в эпоху советской власти. Любовь к моде, удивительный талант и умение чувствовать потребности русских женщин очень быстро сделали Ламанову настоящей легендой. Ее творческий путь начался в Москве. Несколько лет работы в модном доме знаменитый мадам Вайткевич принесли ламановый опыт и большой успех. И уже вскоре юная надежда решила открыть собственное ателье по дизайнерскому пошиву одежды. Слухи о невероятных талантах начинающего модельера разлетелись по всей России. Вся богатая клиентура потянулась к ней. И аристократии, и купцы, и даже наши великие княжны. Она умела в каждой женщине найти особенные ее достоинства и скрыть ее недостатки. Поэтому, несмотря на то, что она брала дорого, несмотря на то, что она измучивала своих клиенток, они все равно шли к ней, потому что только у Ламны можно было стать красавицей. И потом у нее был такой художественный вкус, что Надежда Петровна умела... Привнести некую сказочность в эти образы. Действительно, те наряды, которые разрабатывала Надежда Ламанова, были не только красивыми, но и удобными. Именно она, одной из первых в России, поддержала идеи французского кутерье Поле Пуаре, который призвал обходиться в женском костюме без корсета. Надежда Ламанова тщательно следила за тенденциями в сфере моды, посещала зарубежные показы и была знакома с ведущими дизайнерами эпохи. Несмотря на тяжелый 20 век, революция и переход к советскому времени не сломили творческий потенциал знаменитого модельера. Она смогла не только сохранить, но и серьезно трансформировать собственное дело. Теперь новые современные костюмы знаменитой Ламановой были доступны каждой советской женщине. Внимание на модельера обратил даже Константин Станиславский. В 1901 году он сделал у Ламановой первый заказ для пошива театральных костюмов. Именно так началось ее сотрудничество с Московским художественным театром, которое продлилось до конца ее жизни. Уже в октябре 1941 года, когда в Москве проходила эвакуация жителей, Надежда Ламанова отправилась к зданию театра. Но внезапно с ней случился удар. Когда они завернули на Большую Дмитровку, то напротив дверей амбулатории Большого театра с Надеждой Петровной случился удар. Она попросила на шатырь, но это были последние ее слова. Она упала. Вышли люди, занесли ее в амбулаторию, пытались оказать ей какую-то помощь, но было уже поздно. Она не дожила всего два месяца до 80 лет. Но до конца жизни она ходила с прямой спиной и на высоких каблуках. Имя Надежды Ламановой помнят до сих пор. Знаменитые кутюрье, современные дизайнеры и почитатели моды проводят конкурсы в ее честь, организуют лекции и встречи. А для всех желающих ознакомиться с главными вехами жизни модельера существует виртуальный музей ламанова.ком. Специально к ее 160-летию также проводится сбор средств на изготовление и установку мемориальной доски. Поддержать этот проект можно на портале планета.ру.